Всем привет! Это канал Правда. Автолюбители, народ гордый, своих ласточек они оберегают и любят всем сердцем, и лезть с ценными советами к ним стоит осторожнее. Совет номер один. В жаркую погоду постарайтесь не кататься с малым количеством топлива. Это может привести к выходу из строя бензонасоса. Совет номер два. Помимо аптечки и огнетушителя в машине желательно иметь и некоторые другие полезные мелочи. Купите строительные перчатки, канистру, упаковку предохранителей, фонарик, набор гаечных ключей и отвертки. Поверьте, хотя бы один раз, но они вам пригодятся. Совет номер три. Если в салоне автомобиля запотели окна, не старайтесь протереть их тряпкой. Лучше включите кондиционер на пару минут, и воздух в автомобиле подсушится, а окна высохнут. Совет номер четыре. Если вы водитель большой грузовой машины, то наклейте предупреждающие надписи о слепой зоне. Если у вас легковой автомобиль, то не забывайте, что водитель большой машины может вас не заметить, даже если вы едете совсем рядом. Иногда это может спасти жизнь. Совет номер пять. Не стоит накрывать автомобиль брезентом. Так делают некоторые водители, стремясь защитить машину от палящего солнца, дождя или снега. Брезент создаст для кузова эффект паровой бани, отдавая лакокрасочному покрытию все химические вещества и влагу, которые он впитал. Краска от этого повреждается и может начать отслаиваться. Кроме того, зимой тент может примерзнуть и в результате регулярного отрывания его от кузова краска в местах примерзания брезента будет испорчена. Совет номер шесть. Несколько хитростей по экономному расходу топлива. Во-первых, не забывайте о том, что плавный старт и плавное торможение экономят бензин. Также освободите автомобиль от лишнего хлама, каждый дополнительный 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%. Совет номер 7. Не всем нравятся ароматизаторы для автомобиля. Можно купить ароматическую свечу с приятным запахом и поместить ее в стеклянную баночку. Особенно актуально летом, в теплую погоду свеча немного потает и распространит аромат. Совет номер восемь. В летнюю жару заливайте в бачок омывателя дистиллированную воду или специальную жидкость. А вот водопроводная вода оставит только некрасивые известковые следы на лакокрасочном покрытии. Совет номер девять. Вернуть блеск потускневшим пластиковым фарам поможет обычная зубная паста. Для чистки фар, номерных знаков и всего автомобиля в целом не используйте сухую тряпку, велик риск получить царапины. По этой же причине автомобиль лучше мыть бесконтактно, на мойке или купив специальное устройство. Совет номер 10. Если при заезде в гараж вы каждый раз опасаетесь не рассчитать и поцарапать передние о стену, то попробуйте подвесить к потолку на нужном уровне обычный теннисный мяч. Легкий удар меча стекло даст понять, когда пора нажимать на тормоз. Совет номер одиннадцать. Чтобы бесследно удалить наклейку со стекла, просто поместите на нее теплое влажное полотенце на 10 минут. После этой процедуры наклейка легко удалится. Совет номер 12. Едете на машине. И необходимо заправиться. Но вы забыли, с какой стороны находится бензобак. На многих автомобилях возле значка бензобака есть стрелочка, она вам и подскажет, где расположена заливная горловина. С вами был канал Правда. Всем пока и до новых выпусков.